Мерседес, кушай. Да, насилую едой. Заставляю бедных собак кушать. Жирный ленивый бульмастих, а он несется корс. Что такое? только кто хочет палку? Крокодил? Ну и? Отдайте палку, бессовестные собаки. А -а -а. Фу, плюнули. Мерс, нельзя. Айдар, нельзя. Сидеть. Сидеть. Ап-ап. -а. А -а, тихо. Ждать. Не снесите. Давай еще раз Плюнули. Фу, фу, фу, фу. Дай, дай, дай, дай палку. Плюнь. Ать. Ну что, дитя, пойдем домой? Или еще побегаете?